это та история когда ты покупаешь и сразу же на следующий день выходишь на пассивный доход ждать ничего не надо друзья мои здесь все готово я сейчас здесь нахожусь народы битком машины что-то пробки какая-то очень суета здесь есть вот здесь кстати можно даже поставить дополнительное место то есть где-то здесь будет 2 плюс 1 что касается оформления у нас естественно договор купли-продажи у нас регистрация в росреестре у нас с вами здесь проходят ипотеки друзья приветствую меня зовут илья Шамшин, топ-менеджер компании сочи ЕДВ. вы снова у нас на канале друзья мои и сейчас я нахожусь в комплексе пушкин пушкин это у нас новый сочи пушкин у нас уже запущен он уже работает и самое что важно друзья мои комплекс сдается точнее апартаменты сдаются полностью готовы мебель техника управление в общем все все все все что нужно все здесь есть друзья это та история когда ты покупаешь и сразу же на следующий день выходишь на пассивный доход ждать ничего не надо друзья мои здесь все готово Апартаменты, которые уже проданы, они приносят свой доход. Поверьте на слово, доход здесь достойный. Апартаменты, которые еще находятся на продаже, они стоят и ждут своего покупателя, ждут своего собственника. И также они сразу уходят на аренду после государственной регистрации. Друзья мои, это Сочи, это ноябрь. Друзья, посмотрите, как на улице хорошо. На улице осень прям золотая, красивая, нарядная. На улице действительно тепло, днем просто аж, даже местами жарко. Друзья, Пушкин, это район Новой Сочи, uh, у нас рядом санатории, в общем все, все, все, все, что нужно, здесь все есть. Uh, место у нас оживленное, да, то есть uh, народу здесь достаточно много, летом будет сдаваться как из пулемета, uh, естественно в межсезонье чуть-чуть поменьше, но он тоже также будет сдаваться, потому что это все территория Большого Сочи. Напоминаю, что uh, территория Большого Сочи, центрального Сочи, uh, сдавалась и будет сдаваться всегда на ура. Думаю, по локации много говорить не надо, вы все и прекрасно знаете, локация у нас достойная, у нас рядом санаторий Заполярье, кстати, друзья мои, для тех, кто не знал, для всех жителей комплекса Пушкин действует 50% скидка на вход в санаторий Заполярье, это территория, это свои пляжи, ну там вот прям максимально круто, если не ошибаюсь, там в районе 3-4 тысяч рублей с одного человека, вам, друзья мои, Скидка 50%, то есть не важно, сколько стоит, 50% скидка, заходите, пользуйтесь и так далее. Также у управляющей компании, а здесь у нас управляющая компания неолит, у них есть индивидуальные договоренности с санаторием Заполярия. то есть если Заполярье переполнено, часть туристов, часть гостей приходит, плавненько перетекают, в апартаментный комплекс Пушкин ну как бы здесь все рядом, почему бы и нет друзья мои, смотрим, это у нас входная группа, это у нас ресепшн это Пушкин, это три звезды заходим, смотрим, вот такая здесь красота здравствуйте, Хорошо. да, да, вот такая у нас здесь красота это у нас по документам считается цокольный этаж, вообще это полноценный первый этаж вот этот апартамент номер один, он продается он большой, Я сейчас скажу сколько он стоит зайти мы-то не сможем там сейчас на аренде так, 13 миллионов 64 тысячи Вот этот апартамент классный, я в нем был. Поверьте на слово. Друзья, и также мы с вами поднимаемся сразу же на первый этаж. Полноценный первый этаж. А, также у нас три звезды. Все то же самое. А, управлять у нас не OLED, Многие знают, многие не знают, но тем не менее она здесь есть. Дальше что перед нами? Друзья, здесь... А, питание в отеле здесь трансфер в поляну а, что тут еще трансфер в горы ну то есть куда хотите вы можете прям уехать и ни в чем себе не отказывать вот так здесь все выглядит внутри посмотрим вот такая здесь красота видите как красиво сделали картины все уже запущено все уже работает друзья ну давайте так в рамках этого бюджета это действительно достойный комплекс. Опять же, в рамках этого бюджета новый Сочи сдавался и будет сдаваться. Это все-таки центральный Сочи, в центральном Сочи всегда все сдается. Я сейчас здесь нахожусь. Народы, битком, машины, что-то пробки, какая-то, очень суета здесь есть. А, инфраструктура развита, в общем, все-все-все, все, что нужно для жизни, для отдыха, все, пожалуйста, все тебе. Друзья, я теперь оказался на втором этаже, здесь есть общий балкон, я сейчас на нем выйду и покажу видосы общего балкон с второго этажа. Вот так здесь все это выглядит. Это у нас здесь жилые комплексы, вот дорога, пожалуйста, друзья, море, море здесь как на ладони. У нас с вами золотая осень, на улице тепло, вон, видите, люди... Футболка ходит но ну, действительно жарко особенно днем море рядышком санаторий заполярье рядышком очень все все все что нужно здесь есть также мы туда Выезжаем и попадаем на улицу Виноградная. Виноградная вы все прекрасно знаете. Итак, друзья мои, мы сейчас с вами попадаем в апартамент номер 18. Его стоимость, его стоимость 14 миллионов 270 тысяч. Я, кстати, вам сейчас покажу шахматку. Друзья, по шахматке распроданы все на 85%, процентов, даже почти уже на 90%. Покажу вам один апартамент, почему один, потому что они все одинаковые, а разница только в площади. А так у них дизайн, все-все-все наполнение, все плюс-минус одинаковое. Друзья, у нас с вами апартамент, сейчас скажу площадь, у нас с вами площадь, площадь, площадь. Площадь 24,4 квадратных метра. Это больше, чем прям полноценный двухместный номер. Потому что 24 метра это прям вот уже чуть-чуть даже больше. Средняя площадь у нас по Сочи это 18, 20, 21 квадратный метр. Здесь прям нормально. Давайте теперь по порядочку посмотрим а, сам апартамент. Итак, друзья мои, апартамент у нас номер 18. Вот этот прям пикантный момент, прям очень мне нравится. Прям шик и все включается. Друзья мои, начинаем с санузла. Санузел у нас здесь большой. Вот кто бы чего не говорил, он здесь большой, у нас полотенчики уже лежат. А, у нас здесь а, красивая раковина, зеркало, а, фен, если нужно. А, душевая кабинка у нас, кстати, друзья мои, не маленькая. И по традиции с вами заходим в душевую. И на ну, что я вижу, здесь ну, места достаточно. На одного человека здесь места достаточно вдвоем. Здесь поместиться будет, наверное, как-то сложновато. Но тем не менее, а, душ достойный. Едем дальше. Едем дальше из санузла мы выходим дальше перед, перед нами а, шкафчик для одежды у нас здесь вешалочки у нас здесь наверху шкафчик все здесь есть вешалочки, зонтик, пожалуйста все что душе угодно друзья мои дальше мы попадаем в а, сам апартамент а, площадь здесь нормальная, вот здесь кстати можно даже поставить дополнительное место То есть где-то где здесь будет 2 плюс 1 у нас с вами кухонька, кухонька небольшая но тем не менее она есть она удобная, электроплитка, чайник, вода есть. Замечательно. Смотрим. У нас здесь у нового свежий еще все в пленочке, посуда нет. Но она здесь будет после того, как апартамент будет выкуплен. Дальше, друзья мои, здесь столик. Да, как-то обеденный столик. Здесь можно вдвоем, наверное, даже в четвером с комфортом разместиться. Собственно, что мы видим дальше? Мы дальше с вами видим... Двухспальную кровать Кровать у нас трансформер Вот посмотрите, она вот так вот поднимается И видите, вот здесь Вот здесь у нас проем То есть она у нас туда встает И у нас получается полноценный диванчик да? То есть ее можно закинуть Все, у нас получился диван Честно, удобно а что у нас с вами? У нас с вами плазма Часики, все это есть а, Текстиль, шторы, все нарядно, красивое Вид у нас с вами, вид на зелень а, Пальмочки, пальмочки видно замечательно Друзья мои вот такой у нас апартамент в рамках 14 миллионов. Он будет приносить доход. И он действительно будет приносить доход. Он будет расти в цене. Кстати, забыл этот свет включить. Он у нас будет расти в цене. В целом, более-менее, чем в рамках. Достойное предложение. Друзья, теперь давайте мы с вами определимся, собственно, для кого нужен вот этот объект, кто, конечно, покупатель и вообще кому он нужен. Ну, в первую очередь это тем людям, которые хотят проинвестировать, да, то есть изберить свои деньги и приумножить. И тем людям, которые хотят получать доход здесь и сейчас, которые не хотят ждать, там на кого-то надеяться, там и так далее, там потом. То есть покупаешь, все, завтра выходишь на аренду. Через управляющую компанию Neolit. Neolith себя хорошо зарекомендовала. Она э, это компания на всех объектах, объектах этого застройщика. То есть, все работает, все качает. Ну, вопросов э, компании нет. Стандартное распределение э, дохода 25 на 75 поверьте на слово. Это м, нормальные, комфортные условия. Друзья, здесь у нас проходят ипотеки. Я вам точно могу сказать, вот прямо на 1000%, что здесь можно согласовать хорошую скидку от застройщика. С нами можно, поверьте на слово, это можно сделать. Что касается оформления, у нас естественно договор купли-продажи, у нас регистрация в Росреестре. У нас с вами здесь проходят ипотеки, ипотеки можно провести. Это Сбер 100%, это Совкомбанк тоже можно провести что еще втб тоже можно провести ну то есть все ведущие банки здесь собственно здесь, везде здесь проходит по каждому апартаменту друзья я еще забыл сказать здесь полная стоимость в договоре то есть ты покупаешь апартамент готовый да и получаешь полную стоимость в договоре почему бы и нет давайте что касается предложений по Этому комплексу, передо мной лежит шахматка от застройщика, друзья мои, а я что могу сказать, она вот почти уже пустая, она действительно почти уже пустая, я вам сейчас покрупнее покажу, а у нас апартамент, в котором мы находимся, это 24,4 квадратных метра, а стоимость 14,270, ну Стоимость рыночная нормально, по ней еще можно скидочку хорошую согласовать. Друзья, собственно, вот так выглядит шахматка, крупно показывать не буду, объясню для чего показываю. Чтобы было понимание по остаткам, а осталось здесь вот прям вот, ну крайне мало, ну процентов, наверное, ну, наверное, 10, не больше. А вот это свободные позиции, их можно приобретать. Друзья, собственно, что еще по объекту, что мне здесь лично, вот лично мне здесь нравится. Хорошее качество внутренней отделки То есть а, мебель а, В общем, все, все, что здесь есть а, В номере сделано Качественно, сделано на совесть а, Собственно, почему это привлекает, друзья мои Не забываем, что апартамент будет сдаваться а, В аренду Люди разные приезжают И тем не менее, если у тебя апартамент сделан качественно Да, внутренняя отделка Он подольше послужит И поменьше потребует а, Дополнительных расходов Вы сами понимаете, какие Соответственно, здесь все сделано на, на уровне, все апартаменты плюс-минус одинаковые, перепродаж, вот, кстати, что очень важно, перепродаж здесь практически нет, то есть эти апартаменты покупают на долгий срок в управлении, то есть купил, все, забыл, каких-то лютых перепродаж здесь нет, то, что есть, она есть у застройщика ну, по-другому никак. Друзья, кратенький обзор комплекса Пушкин, с вами был Илья Шамшин, Сочи ЮДВ, до новых встреч, пока!